Тебе спать Морма хочет играть Морма скоро придет Тебя к себе заберет Морма не даст тебе спать Морма хочет играть Морма скоро придет Видео сина представляет. Производство Ли Монстр. В ролях Лиз Депо, Эмилио Бельтран, Ульрих. Валерий Сайс, Эрик Израиль Консуэла, Алехандро Родригес, Октавио Инахоса и Росио Гарсия. проходите. Добрый день. Добрый день. Смотрите, вот тут надо написать свое имя, должность, адрес дома, где вы работаете и время прихода на работу. Можете поставить такое же время, как и все остальные. Знаете, куда идти? Как войдете по прямой до конца. Софи! Просто не верится, что ты здесь. Я думала, ты струсишь и не приедешь. Да, было страшно. Но ты все же приехала. Тебе понравится. Пойдем. Я тебя представлю хозяевам. У тебя будет своя комната с балконом. Сеньора, Сеньера, добрый день! Добрый день! Знакомьтесь, моя сестра! Софи! Очень приятно! Нати столько про тебя рассказывала, не терпится с тобой познакомиться. А ну-ка, как же вы обе похожи? Ты такая крошка, сколько тебе лет? 18. Почти девятнадцать. Совсем без опыта. Зато ответственная. Она одна за нашей бабушкой ухаживала. Мы, как вы знаете, сироты. Родители наши умерли, а потом умерла и наша… Да. Ну что ж, мы себя без Натальи уже не представляем. А значит, ты для нас как член семьи. Добро пожаловать домой, Софи. Сестра тебе уже все рассказала. Нужно только присматривать за детьми и помогать Наталье по дому, когда она не справляется сама. Детям сюда нельзя. Это только для взрослых. Нам не жалко, просто они могут случайно что-нибудь разбить. У них свои комнаты. Габо и Си сейчас в школе, но скоро я вас познакомлю. Ты с ними подружишься. Самый главный человечек. Это мой маленький Бруно. Чудо не ребенок. Вообще не капризничает. Я вас оставлю ненадолго вдвоем если вдруг что обращайся или к нотаре или ко мне хорошо да сеньора спасибо сеньора помешана на работе только и делает что снимает свои тренировки а ее муж очень высокомерный но ну, хотя бы симпатичный. Софи. Я хотела тебя предупредить, но боялась, ты тогда не захочешь приезжать. Что? Их дети. С на проблем нет, а вот те двое – просто сущее наказание. Предыдущая няня, Глория, загремела в больницу. Она сама была не подарок, но такого точно не заслужила. Габриэля я с лестницы толкнул. Говорил, случайно вышло, но. Понимаешь, почему я смолчала? Прости, Н ничего, не переживай. Как бы они там себя не вели. Я правда рада, что приехала. Все лучше, чем жить с бабушкой, да? Да. Положи! Это не твое! Прости, я только посмотреть? Не трогай наши вещи! Извини. Ты же СССР? Вы совсем не похожи. Точно, сестры. Так нам сказали. А где родители? Наши родители давно умерли. Как они умерли? Габриэль, не начинай. Что? Уже и спросить нельзя? Можно. Слышала? Ну и? Мы были детьми когда они разбились на машине. А здесь ты чего? Она здесь работает. Что, другой работы не нашла? Тебе мечтала прислуживать, как и я. Ты же в школе не училась, да? Давай-ка ешь молча. Когда я ем, я глухонем. Здравствуй. Здравствуйте. Я Родриго, отец этих чертят. А тебя как звать? София. Ну а что, София, тебя тут не обижает? Нет, сеньор. Что вы? Если вдруг что понадобится, говори, не стесняйся. А тебе пора в кроватку. Кто тут самый чудесный малыш? Кто тут папочкин любимчик? Да, да. Давай спать. Ну, ну. Они и до этого баловались, а с рождения младшего совсем от рук отбились. Ах, Софи. Покажи им, что у тебя тоже есть характер. М? Что такое? Бабушка. Что бабушка? То же самое говорила. Что я полная рухля, что мной будут пользоваться. Ну ты что? Да наверняка она это просто из вредности говорила. Мне так стыдно, что я оставила продажи дома на тебя. Ты работала. Ты всегда со мной. Его давно пора выкинуть ты мне сказал он приносит удачу. Это был тогда? Ну, я не знаю. Та няня, может? Она была жуткая неряха. Свет, тоже она? Оставь их, Наталья. Значит так. Я вас никогда не трогала. Но обидите мою сестру, получите. Ой, как страшно. И что же ты сделаешь? Я не рассказывала про Морма? Наталья. Это кто? Это страшилка, которую мы слышали от бабушки. Нет. Это не страшилка, Мурма. Это демон. Он как ребенок. Больше всего ему нравится играть с такими вредными детьми. Как он. Сначала он приходит и забирает самое дорогое, что у них есть. Потом играет с ними, пока они не сойдут с ума. И в конце он их убивает. И все, что мне надо сделать, чтобы он пришел за вами, пригласить его поиграть.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 Так позови его поиграть. Легко. Морма! Морма, давай играть! Приходи поиграем! Морма! Морма, давай играть! Морма. Доброе утро. Как, вы еще не готовы? В школу опоздайте. Идемте. Живее я. Завтрак взяли. Нати, зачем ты им это рассказала? Чтобы они испугались и оставили тебя в покое, как делала бабушка. Нашла, за кем повторять. Я просто хотела тебе помочь. Я сама справлюсь. Знаю. Прости. Знаешь, не люблю я эту страшилку. Почему? Не знаю. Ты же не веришь в эти глупости? Привет. Привет, Марио. Привет. Привет. Вы уже знакомы? Да. Он с проходной. Да, оттуда. Ну ладно, поехал я. Пока, Наталья. Пока, София. Пока. Так, так, так. Шустрая ты. Что? Только приехала, уже парня хмурила. Нет. Да ты что, это обычная вежливость? Как же? Я знаю, что говорю. У меня парень есть, ты знала? Нет. Его зовут Сауль, садовник. Я не говорила? Нет. Я хочу с ним порвать. Он устроился на другую работу, а я не верю в любовь на расстоянии. Но мы встречаемся в субботу. Поговорить. А может и еще чем заняться? Угу. На прощание, так сказать. Сэсси? Что там такое? Тебе уже давно пора в кровать. Я слышала шум. В этом шкафу что-то есть. Может это твоего брата? Не знаю. Ну, кто-то же его тут оставил? Я не знаю. Кто? Может кто-то из твоих друзей? У меня нет друзей. Ладно, пойдем спать. Знаешь, у меня точно такая же кукла была в детстве. Но моя бабушка ее отдала. Почему? Она не разрешала нам игрушки. А про морма? Это правда? Это всего лишь выдумка. Просто некоторым людям нравится придумывать всякие глупости. Спи, моя сладкая. Такое малыш. Никого нет, Соси. Тебе просто кошмар приснился. Ты же сама сказала, что за нами придет Морма. Трусиха, мелкая. А ну-ка, выбирай выражение. Я его видела. Он здесь. Ну, Соси, не бойся. Здесь никого нет, поверь мне. Хочешь, я останусь с тобой? Хочешь, я останусь с тобой? Да. Габриэль, почему у нас планшет за столом? Убери его, совсем от экрана не отрываешься. Сеньор. Спасибо. Софи, чуть не забыла тебе сказать. Завтра мы идем на свадьбу. Ты же сможешь одна посидеть дома с детьми? Да, сеньора, супер. Дорогая, что значит одна? То, что Наталья попросила выходной. Что в другой день нельзя? София только приехала и уже одна с детьми будет сидеть. Дорогой, София хорошо с ними ладит. Правда? Ты уверена? Да, конечно. Соси? Ты чего? Сегодня можешь спать тут, но завтра ночью пойдешь в свою кроватку. Ладно. Что это у тебя? Да так. Больно? Сначала болела. А сейчас нет. Ты же ведь веришь мне? Ты что-то видела? Но никто тебя не обидит. Я тебя защищу. Как? Смотри, Нати дала мне его, чтобы я не боялась. Ну так вот, мне помогло. А теперь он твой. Спасибо. А ты держи Синтию. Это мне? Да. Это моя любимая кукла. Дети, учтите, София остается в доме за главную. Вы должны ее во всем слушаться. Ясно? Да, да, папа. И не дай бог, она на вас потом пожалуется. Ага. Габриэль, пожалуйста, не разочаруй меня, хорошо? Я вас люблю. Ох, ты моя растрепа. Идем, дорогая. Смотрите, не оставляйте давай, игрушки давай, разбросанными. Давай. И еще без выкрутасов. Пока. Если вдруг что, сразу мне звони. Или сообщение отправь, только обязательно. Да, не переживай. Я не за тебя переживаю, за этих хулиганов. Все будет хорошо. Как я тебе? Он никуда не поедет, такая красотка. Да, конечно. Если он что-то решил. Этим детям очень повезло, что ты их няня. Ну mm -hmm. все, иди, иди, сеси, что делаешь? Что ты рисуешь? Это морма. А это? Тоже. Он ребенок. Ты знала? Держи. Это тебе. Отдохнешь от рисования. Давай во что-нибудь поиграем. Давай! А во что? Как насчет жмурок? Это как? Теперь я завяжу себе глаза. Ты меня покрутишь, а я буду тебя ловить. Если поймаю, ты вода. Ясно, ты меня не поймаешь. Еще все. Я иду за тобой. Есть, есть. Наталья сказала, что ты будешь одна. А. Если тебе вдруг что-то понадобится, ты говори, я весь день буду на посту до вечера. Ясно. Чтобы не стряслось, звони мне, и я примчусь. Ну, то есть приеду на велосипеде, так еще быстрее. Слушай, мне надо идти, там дети. Да, да, дети. Пока. Стой. Габриэль, тебе туда нельзя. Что это? Тебе попадет. Зачем ты это сделала? Нет, это не это я. Морма. Нет никакого Морма. А вот и есть. Морма. Морма, давай играть. Но ну, мы все тебя ждем. Замолчи. Ты мне не указывай. Кто ты такая вообще? Ты не дома. Когда родители вернутся, они вышвырнут тебя вместе с сестрой. Габриэль. Прощай, София. Будем скучать. Поиграй с ним. В гостиной кто-то был. Наверняка, Габриэль. Это в его духе. Ну, не знаю. За ним, глаз до да глаз. Потерпи немного, Софи. Хорошо. Но, если хочешь, я могу вернуться. Вернуться? Нет, нет, нет, нет, нет, не, не волнуйся, я… Приедешь завтра, так ведь? Спасибо, Софи. Я пойду тогда. Сауль уже занервничал. До завтра. Давай, пока. Ну как Мормо не пришел Сэси? Хватит к ней цепляться. А может он здесь? Мормо. Хватит, Габриэль. Выходи. Ну же, Мормо, мы тебя ждем. Мормо. Габриэль, перестань уже, марш Мормо, Мормо. Сэси так хочет с тобой поиграть. Мормо, идем в Стал и пошел в свою комнату. Сама иди, коза. Дверь там. Вперед. А то Морма придет. Как там было? Нет, нет, Морма не даст тебе спать. Морма хочет играть. Морма скоро придет. Тебя к себе заберет. Что это было? Что такое? <Слышит> Бруно, зайка, я сейчас. Вот здесь. Замолчи. тронул где ваш братик я не знаю сейчас же говори где бруно Здесь. Нет, ни шагу отсюда, пока я не найду. Нет, тура. София, не уходи. Стой тут. Сеньора Патриция, абонент недоступен. и помоги мне. Сообщение не отправлено. Привет. Это снова я. Решил заскочить еще раз. Вдруг тебе... Что с тобой? Зайти в дом? Это Морма. Кто? Габриэль позвал его поиграть. Никого я не звал, звался. Стоп, стоп. Кого он позвал? Это все сказки. Правда, София? О чем это, они? Кажется, в доме кто-то есть. Серьезно, я видела. И соси тоже, правда? Да. Прости, что тебе не верила. Там, где я жил, тоже такие страшилки рассказывали. Мол будешь плохо себя вести, тебя заберет какой-нибудь страшный дядька, бабайка. И здесь то же самое. Главное, чтобы Бруно нашелся. Давай я попрошу Рубена посидеть с детьми, а мы с тобой начнем поиски. Да, да, да, да. Четвертый прием, четвертый прием, Рубен, ты слышишь? такое тот то внутри нет не надо пожалуйста не тише, надо Тише, тише тише тише тише спокойно не спокойно надо. спокойно послушай иногда страх заставляет нас видеть то чего нет поэтому в опасной ситуации чрезвычайно важно не поддаваться Тот полицейский. Живее, Габриэль. София, что происходит? Идем на проходной. Афруна! Я за ним вернусь. Ну что, его бросим? Выведи нас отсюда. Тогда идите вдвоем. Нет, я не пойду. Габриэль, беги к охране и скажи, что нам нужна помощь, ладно? Да, только но... будь очень осторожен. Идем, Соси. Что там? Я его не бросала. Что такое? Ничего, беги к проходной! Да, обязательно. Габриэль? Габриэль! это повторять сделай уже хоть что-нибудь думаешь мне не страшно габриэль мне тоже очень страшно но я ни за что не дам вас в обиду мурма играет с нами и что ждет пока мы не сойдем с ума или не выиграем точно перед этим были колдунчики ты не можешь двигаться пока кто-нибудь тебя не расколдует если эта игра мы можем выиграть и зачем ему это за тем, что он хочет играть. Подглядывать нельзя. Хорошо. Считаешь до десяти, и потом идешь нас искать. Ясно. А где база? У двери. Говорю тебе, это не сработает. Сесси, начинай считать. Ладно. Только медленно. Ладно. Один. Два. Три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Я иду искать. Изо всех остальных Я выиграл София Хочешь с нами? Мы будем считать, а ты прячься Если проиграешь, вернешь нам и Бруно и Марио. Что ж, будем играть без тебя. Так что играешь? Будет хорошо. Да. Один, Один два, два, три, четыре, четыре пять, шесть, шесть, семь, восемь, девять, десять. Все, мы идем искать. Соси, стой тут. Если увидишь его, кричи так громко, как можешь. Не отходи от двери. Папа? Бежим скорее к Софии! Папа? Где твой братик, Габриэль? Руну, куда ты исчез? Я не знаю, что с ним. Ничего. Мама, мне очень страшно. Тебе не... Алло, Нати. Я только увидела сообщение. Что случилось? Малыши, Нати. Они пропали. Как пропали? Что мне делать? Я так и знала, что ты за ними не уследишь. Это ты виновата! Нет, нет. На тебя нельзя положиться. Бабушка это знала. София. София. София, не уходи. Ты даже не попыталась ей помочь, просто бросила ее умирать. Это неправда, я была с ней до конца, бабушка, бабушка. Бабушка, бабушка. Какая же ты дрянь, София. Мормус все про тебя знает. Ты его не обыграешь. Тебя к себе заберет. Морму не даст тебе спать, Морму хочет. Хочешь меня забрать? Забирай. Но я ничего плохого не сделала. Я тебя не боюсь. Давай сыграем в последний раз. Проиграешь, отдашь мне и всех детей и Марио, и оставишь нас в покое. Выиграешь. Игрушка твоя. Тебе мало? Хочу, чтобы ты всегда со мной. Мы будем играть во что я скажу, и если я выиграю больше никаких игр, понятно? Сначала научись себя вести. Теперь ты, Вода. Только без жульничества. I don't think I'm Открывай. Марио, поднимайся. случилось а? софи софи что случилось что случилось так ладно главное прибраться до возвращения хозяев Все из-за меня. Ушла и оставила ее одну. Что с твоей рукой, София? Это они что-то натворили? Нет, нет, нет, это случайно вышло. Я пошла вытирать пыль в гостиной и все началось. Не надо на их меня... выгораживать. Мы знаем, сколько они доставляют проблем. Сеньор, вам не за что ругать Габриэля и Соси. Они прекрасные дети, они добрые. И очень смелые. Но им одиноко, им вас очень не хватает. Но ты же понимаешь, если это все так, то мы должны будем тебя уволить, верно? Дорогой, она первая, кто с ними поладил. Папа, пусть она останется. Скажи, Сэси. Пожалуйста, мы будем хорошо себя вести. Thank you. Марьян Бальяна Автор сценария Адриана Пелуси Продюсеры Мариана Осевис Алексис Фридман